Всем привет, с вами Риск обновляем Зубу, тут говорят Если вы не обновили, нажимайте Обновить, сейчас мы на телефон, потом он нас Прикинет, мы откроем не режим там Паузу, сделал, чтобы прям все починить Монтаж здесь маленький Так, 33 гигабайта. что добавили Сейчас узнаем, 10 миллионов скачиваний Точнее, миллион, да, скачиваний А Оценка 448, 4,2 Так, описание, тут у вас есть Игры, описанием. Так, зайдем на эту игру, так, давай, заходись о, описание 4 поставил из-за того что эм, не упала ляга по моему ну, в общем с 4 оценкам вроде бы нормально так что я написал конечно я макс риск youtube видео подпишись так наконец то 100. вышло почти 2.0 и он получит больше куча новых контента улучшения о кого-то улучшение облегчение игроков процесс так что держите игровой режим добавление трио и команда водите в игру и попробуйте вау открываем игру так и такая мини-пауза все друзья мы с вами обновили игру вау что это такое неужели это вип-север Да ладно не вип-север невозможно же это не випси, это уже игра. Вот такого у вас будет на экране, друзья. Вау, вау, вау. Там ролик, конечно, опозданием, ну и ладно. Вообще, они запланированные ролики. Вау, крупное обновление игры из зуба. Новый режим игры. Играть с друзьями и... Бросайте вызов соперникам. В, д... В режиме тр... э, трио и отряд. Вон, трио. Так, второе. Новая зона на карте зубей музей блин блин новинка блин я пропустил сорянчик ухухухухухух ух, ух, ух, ух, смотрите так так так там один час так легко тем последний шанс последний шанс про что последний шанс э, мини-карта отряд 3 4 5 сколько тут игрок Хо, вау это класс только я потом пропустил думаю можете сами почитать она а пауза я конечно могу на тайка только... не нравится мне это все в общем мне понравилась игра так это у нас что битва 2 на 2. Так, это у нас 1 на 1. Тут э, 5 на 5. Только вот, знаете, что не хватает? 3 на 3. ночью ну, чем делаем? Давайте все мини-режимы вместе с вами попробуем. Берем нашего любимого Моли, потому что он красавчик. Ставь лайк, если ты ждал этого обновления. до да, концу месяца. Прям я же вам говорил. Ну, некоторые тоже говорили сначала, не потом я вот вам передал. Ухуху, ух, хо разблокируем персонаж Дона, скин хозяин Дона. Скин хозяин Дона, что за приколы. А ну-ка, Дона, ты где? Дона, ты где? Вон она, Дона. Так, ранний Ранный доступ. Ранный доступ, что это значит? Это значит, скоро будет ранный доступ. Нажимаю на нее. Так, нажимаем. Ну. Ранный доступ, ранный доступ. Если только в эксклюзивном акции ранный доступ. Ага, столько только магазин. Вот хитрим. Блин, только магазин только нужно. Вот, блин, нет денег. Нет денег, откуда я их буду брать. ух, -ух, -ух, -ух. Ранный доступ. Разблокируем предмет. Ранный доступ. Все из магазина сначала, да? А потом уже все такое Последний шанс попробовать игру соло. Больше ее не будет, по-моему. Или так обновляет карту. Потом узнаем. Есть, блин, ставь лайки, если ты такого ожидал. И если не подписывайся, подписывайся. Вау, 15 игроков, все-таки их уменьшили. Вау вот это конечно классно так было я помню 35 это было много потом 15 потом 20 игроков убрала вау еще такая анимация делают не ну вы нас удивили удивили ну конечно да про месяцев brawl stars, конечно тоже обновляется да кстати какая-то война Зубы и brawl stars обновляется очень часто что-то Брау Старс, там роботы, я не снимаю пока что. Когда выйдет обнова, я снимлю, заснимлю на канале Макс Риск. Этот канал будет Риск Старт, да, по-моему? Да, хай будет Риск Старт для того, чтобы... Это основной канал Риск Старт, зуба-зуба. Тут должна быть обнова, поэтому ролик сюда я загружаю. Это ролик выйдет, по-моему, 3 июля. 3 июля, или... Ну да, 3 июля. Подожди, подожди, чувак, что у меня лагает снова? <laughs> До сих пор лагает. Подожди. Так, смотрите, игроки очень мало убира... убиваются. Это тоже, конечно, классно. Я люблю, когда игроки очень так мало. Все-таки может побегать, побаловаться там. Ох, хп, хп, хп. Там никого. Заберу каям. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. убьют сейчас. Фух, мне дали жизнь. Фух, подожди, подожди, подожди, подожди. Блин, я такой страшный стал, <смех> так что извините, Ух, такой снайпер, блин, пеппер, пожалуйста, не время а, обновить обновиться. То есть я случайно зашел, ба новый скин, зелен какой-то, вау, Лузи как там ее, ран run дост, бранный дост, если покупать нужно, блин, ну вот хитром, ну ладно, так заблокируйте теперь с лизи. да, скин Хамелеон лизи, в общем, соло, бегом-бегом тестим, так, я там не тестировал, в общем, мы смотрели там 15 игроков, очень офигенно, это канал Риск Старт, потом я залю на канал Макс Риск, тоже ролик, и будет уже классно, так, отдышался, пора идти, да, смотрите, то 8 0, 0 кубков, это хорошее место. Знаете, у нас так, так вот еще делать анимацию такое, что прям не лагало. Это хорошо, что не лагает. Это вам тоже плюсик. Давай давай пособираем и посмотрим, протестируем, что будет, если я пойду в военночную битву. Что-то я получу взамен еще дополнительные там, ставки все в этом духе. Или же нет. Также парный бой, также пятерочку бой с найботами сыграем. Бам делал. Стоять, куда пошел? Хуана. Беррить! Так, убили его, два собираем, собираем. <плес> потом <плес> тут он стоит, этот пеппер. Давай собираю, убьем всех. О, а то занимаем. Конечно, мое мнение о том, что они изменили баланс. Там было 35 потом стало 15. Нормально, это хороший баланс. Не, ну можно, конечно, сделать где там 20, там. 20 игроков всего. Если там есть такая выбор. Сколько ты хочешь кубков и сколько ты хочешь игроков. По мне это было бы, конечно, классно, как на YouTube канале. Там нужно настраивать вс. Такое духе. Пошел, вон. Уходим, уходим. Так, я таки знал, что хочешь меня убить. Так, мы пойдем в косую. Восьмое место, блин, а знаете, стало тяжелее играть. Ну и ладно, все-таки прикольно но Пока что. Конечно, лучше тоже, конечно, ногам. Персонажей, потому что это отличается от э, игры брау Старс, я знаю, что хочет за, за мной идти. Поэтому я пойду сюда. Вот. Ага, пока. Блин, больно. Больно, лкает. Осталось игроков 7 и плюс нам дали звездочку. Потом 6, потом, потом плюс дали еще звездочку. Так, стоп, стоп. Так, ладно, пойду. Топ 6. Блин, тяжело играть, стало, да? Тебе тяжело губки собирать. Ну, ладно, ладно. Это не жалко. Только нужно подождать. О, плюс два кубка. За шестое место. За пятое место. Вау. Шестое 0 кубков, а за пятое два кубка. Ну, вот такой себе баланс. Такой себе. Поэтому все буду здесь покашить. Вот в чем дело сейчас те кубки на тысячу кубков вы не соберете, Но ну, если будете гонки играть, то тоже не, сраб... не соберете, потому что мало игроков, которые играют. Бегом, бегом, уходим, уходим, уходим. Блин, блин, блин, ну пожалуйста, не, не ломай, пожалуйста. Бегом, бегом, бегом, бегом, уходим, уходим, уходим, уходим. Уходи. Бегом, а бегом, бегом, бегом. Я не знаю, что говорил, но это безумно. Так, вот там парные мы посмотрим, так, так, так аккуратно. Блин, вот маленькая карта, тяжело, маленькие игроки, тяжело. Чем больше, тем и лучше, конечно. Замес, посмотрим, там есть 5 на пять игра. Это, возможно, улучшит эту вот игру. Так, пожалуйста, не не не не подожди, стоп, стоп подожди. У меня есть там Хилка, как я знаю, Хилка нам э, Огнетушительский Хилка. Блин, мы не попал Вау, ты снайпер, Пеппер. Или оли оли ты снайпер. В общем, мы протестировали. Давай тогда э, парни, а потом 5 на 5. А где, кстати, 3 на 3? Там написали: завтра будет обнова, только вот э, сегодня уже обнова. Только вот, я вот не знаю. Три на 3. Ну ладно, подождем еще. Возможно, будет еще одного. Жалко, что он автомате не обновляет, да? Жалко, ну ладно. Так, соло последний шанс. Что это значит? Последний шанс. Последний бой. Так, ваш отряд. Ага, понятно, я знаю. Я с рамдонным игроком. Мне не жалко трофеев. Все для видео. Так, давай-ка. Куда идешь? Ну ладно, пока. Блин, за мной тут леопард какой-то. Ух, какие, сколько у меня кубков, это офигенно, если честно. Так, 35 игроков, вау, вот это я знаю, всё нормально теперь. Там 15, там, наверное, будет Парно будет 35, а опять на 5 будет 50. Да. Или 35 обратно, нужно потом посмотреть и узнать, я не в курсе. Так, давайте-ка. Конечно, онлайн набирается мало, почему так? Потому что э, не все обновили игру, во-первых, во-вторых, э, наверное, из-за того, что все тут найботы, долго собираются. Да они должны быстро собираться, как в Brawl Stars, там, ну, конечно, да, время нужно, нам. Да. все-таки можно ему позволить время. Так, давай помогу. Хована! Все, удар сделай, твой удар. Хопана, хопана, хована. Давай, рубай его. Хована! Твой удар у нее нет просто, нет только копьем. Отлично, вырубай, вырубаем. Также собираем. Не, ну ты может можешь сам смотреть, потому что ты быстро собираешь. Кстати, лисенок и моли очень классно. Персонажи. Так, давай золотой возьмем. Ага, ошибка твоя. Я первый. Не, ну ты, конечно, первый у тебя быстро собирается, это все дело. Так, бабах, давай, <laughs> вот это меня Твоя пушка Бабах делает. Бабах делает бам. Так, бабах делает. Вов, мою Куда пошел? Бабах делает. Так, что делать? Сколько игроков? Кстати, я люблю, когда когда много игроков, но люблю, когда тоже мало игроков, чтобы такой выбор. И там есть такой выбор. Давай я сейчас вырублю его. Бам. Молодец, да, молодец я. Подожди, а из него ничего не упадает? В смысле? Такая обнова. Ну ладно, ладно. Нам не жалко, только вот почему? Не, но это хорошо, хорошо. Вроде бы из них ничего не упадало раньше. Да, по-моему, ничего тоже не было того. Ну ладно, в общем, поможи, помоги, помоги позже, нет? Ладно, ты умираешь, по-моему, да? В общем, протестировали такое место, минус кубки, как я говорил, да? Ры-ры какой-то. Тринадцатое место, сколько кубков? 1030 кого-то там. Вау. Наверное, наиболее такие вот сильные. Минус один кубок, не так уж жалко. Так, в общем, используйте 4 аптечки в одном бою. Окей, убей 5 персонажей, как Брюкс. В одном бою 4 аптечка, это безумие. Так, игра 3, игра против 5, 5 против всех. Так, большая, интересная игра с 5 товарищем по команде. Кстати, а после того, как там 39 минут пройдет, что будет? Будут э, коны давать какие-то интересные? Или же будут нам давать новую карту, как в Брау Старсе? Мне интересно. Ну, скорее всего, билеты какие-то. О, сколько игроков, ё-моё! Воу-воу-воу! 35, ну это нормально, чем 50. Буду так лагать, кстати. 35 игроков. Сейчас будут ролики. В общем, ролики будут не один ролик в день, а два ролика. Потому что 5 на 5 появилось. Я буду писать эти видеоролики 5 на 5. А когда 3 будет на 3, тогда будут 3 на 3. Ну вот так, не так уж и много, где-то хоть 10 роликов, думаю, максимум. Давай, не отставай, чувак. Там что, соперники? Первый соперник. Хупана, вырубай всех. Блин, тут мясорубкам. Бегу-бегу, все, все, все. Я протестировал. Может давай я соберу хоть что там? Хорошо. Я иду собирать вещи. Окей. Вы там на барнике сражайтесь Так, ваш товарищ Пал. Блин, что пали? Блин, что делать мне? Я собираю, значит, вам э, эти вот трофеечки А вы там, блин, где то трофеи? Во, нашел трофеи. Трофеи. Стоп. Трофеи нашел. Все, красавчик, я вы там тащите. мне там есть бомба. Я думаю, это найботы. Смотри, тут еще есть трофеи. Блин, там скоро умрет один. Блин, жалко его. Ну, я трофей собираю. Нужно разделяться. Там несём за мной. Блин, товарищ упал. Вы что издеваетесь? 30 персонажа остались. Чувак, ну проснись. Конечно, лайк поставил случайно. Так, пойду сюда вот. У нас тут хорошая начинка. Так, собирай, собирай, собираю. Нужно один... Я персонаж, который будет моли и будет собирать это все дело. Или хоть лисенок. Да, лесенок лучше, и все. Так я знаю, что это найбот или не найбот. Я не знаю, это человек или не человек. В общем, нужно что-то написать в чат. Такое понятно. Так, идем искать персонажей и стрелять бомбочками. Мы три человека против всех. Это очень мало. О, хп, хп. Так, регенерация я включаю, забираю, все. Забрал там мясорубка. Хопана. Хопана. Ворот, поворот. Как по мне, нужно тут всех врубать. Так, все, отступаем, все-все-все, подождите. Нужно регенерацию включить. Так, бам, делаем. Потом бам делаем. Потом ждем. А, врубают, вырубают. Блин, ну ч соперники, напарники не помогают. Так нечестно. Почему я должен сам? бочку вот, блин, хитрая бочка. лагает еще. Ну пожалуй, помогите. Нет, что наши соперники. Сильные. У них там 10 четвертый 4 -й уровни. В смысле? У них 10-й там 4 -й. А у меня какой, 8 -й. А напарники мои, какие? Они все умерли. Сколько кубков дают, кстати, я не в курсе. Плюс два кубка. Вау, вау, вау, плюс два кубка. Шок просто лайков ставь. В общем, ролик заканчиваем. Интересный ролик, потом за ними на канал Макс Риск. И все туда-сюда, туда, сюда, пока, пока все будет круто. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Хочешь 5 на 5? Ставь лайк. Всем удачи, всем пока.